Любовь моя, для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну, кто тебе сказал, что нынче осень И золотые листья на земле? Ну, кто тебе сказал, что ровно в восемь Я не приду, любимая, к тебе?